Полезные компоненты, содержащиеся в ягодах облепихи, понижают уровень сахара и холестерина. Кроме того, этот продукт уменьшает риск возникновения закупорки и тромбов кровеносных сосудов. В плодах облепихи содержится много витамина Е. Он... Кроме этого, этот компонент отодвигает старость, препятствует накоплению токсинов и продлевает жизнь. Очищает почки, печень, помогает заживлять раны и восстанавливать ткани. Ягоды калины употребляют при кашлях, хриплости, одышке, болезнях печени, желтухи и диареи. Плоды калины используют при ишемической болезни сердца, бронхиальной астме, при гриппе, при тахикардии. Нам потребуется приблизительно 1 чайная ложка ягод калины помогает пищеварению, укрепляет иммунную систему, при артритах он снимает боль, помогает потоотделению, способствует выведению желчи и помогает образованию желудочного сока. Полезно пить чай с имбирем от простуды, от кашля, а также для лечения суставов. С помощью корицы можно предотвратить образование тромбов. Корицу используют в народной медицине на протяжении многих лет. Содержание солицилки в паприке делает ее также полезной для разжижения крови. Поэтому потребуется 1 четвертая чайной ложки корицы. Приготовьте такой напиток, остудите, процедите и пейте по одному стакану 1 два раза в день. Этот напиток будет улучшать ваше общее состояние и принесет вам только пользу. Но, конечно же, есть и противопоказания. Поэтому, если вы захотите приготовить такой напиток, обязательно прочитайте противопоказания к каждому ингредиенту. Желаю всем крепкого здоровья! Увидимся в следующем видео!